Сегодня мы переживаем тяжелые времена. Карантин, самоизоляция, в общем, полный кошмар. Но даже в такие сложные времена есть возможность для заработка. Причем автоматически. Давайте знакомиться. Меня зовут Анастасия Абертас. Всем привет! И я вам расскажу, как можно зарабатывать удаленно на полном автомате. Я создатель уникальной системы по автозаработку, которая поменяет вашу жизнь. Так как человек практик, все привыкла проверять на практике, могу сто-сто 100, -100 уверенностью гарантировать вам результат. Всегда мечтала и очень долго искала путь возможности автозаработка и всегда мечтала вырваться из этих чертовых креативных бегов. И, наконец-то, у меня есть ответ. Я прошла обучение у многих разных авторов, прочитала уйму книг, искала способы заработка работы в интернете, но поняла, что они все непрактичны и абсолютно ненадежны. Нет стопроцентной гарантии зарабатывать в интернете на автомате. Но я решила эту проблему. Я создала свой уникальный алгоритм по заработку в интернете, с помощью которого вы можете зарабатывать от 500 рублей в сутки без затрат средств сил и энергии я специально прошла обучение по аналитике больших данных и нейросетям и создала свой уникальный денежный алгоритм причем доход можно масштабировать безгранично помашем ручкой кризису и безработице с этим справятся все интернет-новичок и пенсионер обучение записано понятным и доступным языком представляю вам систему цикл Абертаз. Мы будем использовать с вами один сервис для выполнения простых заданий, специальный автоматический скрипт и аккаунты в соцсетях. Вся суть заработка строится следующим образом. Мы автоматизируем выполнение заданий на одном сервисе. Просмотры рекламы, лайки, подписки. В общем, любые задания, а затем выводим денежные средства на свои кошельки. Рубли, доллары, евро, гривны. Причем даже аккаунты в соцсетях можно не иметь. Достаточно иметь почту от Гугла. Все очень просто. 8 простых действий, чтобы зарабатывать. Первое. Проходите обучение на онлайн-платформе. Второе. Скачивайте скрипт. Третье. Запускайте. Четвертое. Подключайте Gmail-аккаунт. Пятое. Подключайте соцсети. Шестой. выбираете валюту. Седьмой – вставляете свои кошельки для вывода средств. И восьмой – запускаете и наблюдайте за заработком. Каждую минуту вам будут начисляться деньги, а вы при этом ничегошеньки не будете делать, только лишь периодически наблюдать. Такой заработок вам подходит? Сможете уделить его 10 минут своего времени на настройку, чтобы зарабатывать от 538 рублей в сутки или 16 140 рублей в месяц? Просто запускай, следи за заработком и выводи деньги. Несмотря на кризис, Безработицу в стране, коронавирус, вы сможете зарабатывать деньги и обеспечивать свою семью, несмотря ни на что. Друзья, читайте подробнее о системе ниже под этим видео, забирайте систему цикл Абертаз и начинайте зарабатывать.